Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Управленческий учет не является обязательным ни в России, ни где-либо в мире. Но, если вы хотите понимать, куда движется бизнес и принимать решения на основе цифр, а не интуиции, обойтись без него вряд ли получится. Сегодня я расскажу, чем управленческий учет отличается от других видов учета и какие основные управленческие отчеты необходимы предпринимателю в работе. Для начала поясню, в чем разница между управленческим, бухгалтерским и налоговым учетами, так как в голове российского предпринимателя по этому поводу часто возникает путаница. Первое. Цель. Бухгалтерский и налоговый учет жестко регламентированы государством. Первый больше ориентирован на потребности инвесторов и кредиторов, а второй на наполнение госбюджета. А управленческий учет ведут исключительно для себя, чтобы принимать решения не фонарно-потолочным способом, а на основе данных о бизнесе. Например, вам нужно взять кредит для покупки товаров. Если заранее не просчитать расходы, проценты по нему могут съесть всю наценку, и будущие продажи окажутся убыточными. Перед походом в банк лучше рассчитать плановую маржинальность и сравнить ее со ставкой по кредиту. В ситуации, когда маржинальность окажется ниже ставки, от кредита лучше отказаться, иначе вместо дополнительной прибыли появится новый долг. Второе. Нормативные документы. Для управленческого учета единственным нормативным документом являются внутренние регламенты, которые разработаны под себя. Бухгалтерский и налоговый учет же строго регламентированы законом об их учете, налоговым кодексом и множеством других нормативных документов. Третье обязательность ведения. Управленческий учет не обязательен. Если его не вести, то налоговые инспекторы не накажут, но может наказать сама жизнь. А вот бухгалтерский и налоговый учет нужно вести обязательно. Четвертое. Отчетность. Для управленческого учета вы сами решаете, какие отчеты вам нужны, как часто их формировать и кому отправлять. Их можно готовить по всей компании в целом, а можно по отдельным направлениям и подразделениям. Бухгалтерскую и налоговую отчетность готовят и сдают обязательно. 5. Исходные данные. В управленческом учете, кроме фактических, используются плановые, нормативные и прогнозные величины. Например, точные данные о себестоимости единицы продукции можно определить только по окончании месяца. Так делается в бухгалтерском учете. Но для оперативности можно использовать себестоимость прошлого месяца и определять прибыль от продаж хоть каждый день. Для быстрого принятия решений такой подход годится лучше. Бухгалтерский налоговый учет в большинстве случаев основывается на фактических значениях. Шестое. Использование двойной записи. В управленческом учете записи по дебету и кредиту счетов использовать не обязательно, Хотя я лично большой сторонник использования бухгалтерских данных для управленческого учета. Это позволяет избежать двойной работы. Например, с помощью настроенной аналитики по счетам учета затрат можно поделить затраты на переменные и постоянные, а в доходах показать выручку, допустим, по точкам продаж. В налоговом учете тоже можно обходиться без проводок, а вот в бухучете это основа основ. И последнее. Открытость информации. Данные управленческого учета в открытом доступе не размещаются. Это коммерческая тайна компании. Бухгалтерская отчетность доступна всем интересующимся в Государственном информационном реестре бухгалтерская финансовой отчетность. Данные налогового учета частично попадают под режим налоговой тайны, но некоторые показатели ФНС публикуют. Отчетов может быть множество, но главных обычно три. Первый это отчет о движении денежных средств. Он показывает, как двигались денежные потоки бизнеса. Сколько поступало денег, сколько уходило и сколько осталось на счетах и в кассе. Этот отчет не объяснит, сколько бизнес заработал, но объяснит, откуда взялись деньги и на что они потратились. Обычно его совмещают с платежным календарем, расписанием платежей, которые необходимо осуществлять в конкретные сроки. Такой отчет позволяет заранее увидеть возможный кассовый разрыв или, наоборот, Понять, когда появятся свободные деньги, чтобы спланировать их размещение, например, на короткий банковский депозит. Второй отчет о финансовых результатах. Он же отчет о прибылях и убытках. В нем доходы сопоставляются с расходами и определяется финансовый результат: прибыль или убыток. Дело в том, что доход не обязательно существует в форме денег. Товары могут быть отгружены с отсрочкой оплаты, и в этом случае вместо денег вы получите дебиторскую задолженность которая превратится в деньги через какое-то время. Аналогичная ситуация и с расходами. Отчет о движении денежных средств показывает, как двигались деньги, но не показывает, есть ли прибыль в этих движениях. А отчет о финансовых результатах показывает, сколько бизнес заработал, но не говорит, какая часть из заработанного оплачена. Поэтому эти отчеты надо смотреть в комплексе. И третий – управленческий баланс. Этот отчет показывает самое важное какие активы есть у бизнеса и за счет чего они профинансированы. Из него становится понятно, какая часть бизнеса принадлежит собственникам, а какая кредиторам. Этот отчет сам по себе и в сочетании с отчетом о финансовых результатах используется для финансовой аналитики, которая позволяет определить рентабельность, платежеспособность, ликвидность и финансовую устойчивость бизнеса. Рано или поздно бизнес дорастает до понимания его необходимости, но начинают обычно с первых двух отчетов. На начальном этапе многие начинают формировать управленческие отчеты в Excel. Это отличный табличный редактор с кучей функций и возможностью создания максимально персонализированных отчетов. Но Excel не самый удачный инструмент для ведения управленческого учета, так как его не всегда удобно использовать для анализа больших объемов данных. Кроме того, придется постоянно перепроверять себя, так как в формулах и связях между ними возможны ошибки. И, например, неправильно растянутая строчка может привести к полному искажению финансового состояния бизнеса. Вести управленческий учет лучше в специализированных программных продуктах. И у нас такой есть. Сервис для управленческого учета «Мое дело финансы», в котором можно формировать управленческие отчеты в нужном разрезе и смотреть аналитику в виде удобных графиков. Сервис автоматически подгружает операции из интернет-бухгалтерии «Мое дело» S или Excel. Вводить данные вручную не придется. Кроме того, он обобщает информацию о нескольких ваших компаниях в одном окне. Взаимные расчеты между юрлицами автоматически исключаются, поэтому вы всегда сможете видеть консолидированные значения доходов, расходов и денежных потоков по всему бизнесу.